Удивительно. Вообще... Все. Здравствуйте всем, про брачное объявление рассказывать вам я не буду, потому что задание это считаю неэтичным. Могу рассказать просто о себе, Готов ответить на ваши вопросы. Я живу в городе Нижнем Новгороде, считаю себя умной и красивой из-за разряда умницы и красавица» высших образований, второй даже специализированный менеджмент. У меня двое прекрасных детей, мальчики. Александр Первый и Александр второй. Ой, а, ну да. Алекс первый и Алекс второй. Александр Алексей. А, что еще? Я купила себе прекрасную квартиру четырехкомнатную в центре города. Правда, машина казенная, это минус. Но зато вот не курю и не пью уже лет пять. Потому что была все время, то беременная, то кормящая. Теперь я уже наконец вышла из этого состояния, что опять не работает.